Здравствуйте, дорогие друзья. В конце апреля мы вновь намечаем заседание исторического клуба. Конец апреля месяца важен для русской истории днем рождения великого русского государственного деятеля, оставившего непроходящий след в истории нашей страны своей деятельностью. Имя этого государственного человека вам прекрасно известно. Это императрица Екатерина II Естественный продолжатель дела Петра Великого. Мы рассмотрим Екатерину как законодателя, чьи законы были направлены на изменение жизни в России и в русском обществе. Как законодателя, который попытался сформировать гражданское общество в России. Мы обратимся к Екатерине, как главному руководителю внешней политики огромной страны, который сумел за 34 года так раздвинуть пределы империи, как не смог даже этого сделать за 30 лет своего правления великий Петр. Мы рассмотрим Екатерину как насадителя просвещения в нашей стране, как того, кто сумел гораздо глубже чем в предшествующую эпоху скопать и удобрить почву сознания русских людей знаниями, кто действительно сумел продолжить дело просвещения и пролить свет его в умы и сердца русских людей. Мы рассмотрим Екатерину как того государственного деятеля, который подставил плечо русской культуре и помог ей зайти на новую ступень зрелости и высоты. Мы увидим, а я на это очень рассчитываю, что великие русские люди, прославившие Екатерининский век, прославили его, не просто так, и не просто сами по себе, а потому что каждый раз они испытывали ее помощь и ее поддержку. И я надеюсь на это, мы поймем, каково и как велико значение этой женщины, рожденной вне наших пределов, но сердцем своим принявшей нашу страну, в жизнь нашего народа и в жизнь в России. До встречи в нашем историческом клубе.